Привет, меня зовут Андрей Никифоров, я практикующий врач-диетолог, и это проект «Диетолог в холодильнике». И по традиции, лайк, подписка, чтобы у тебя было больше знаний о том, как снижать вес. Ну а сегодня у тебя добавится знание с точки зрения баланса питания, диет, и мы говорим про гречневую диету. Знаешь, я не держу гречку в холодильнике, это чистой воды фотомонтаж, да? Вот, просто многие спрашивали по поводу гречневой диета, она популярная, да, и, соответственно, как использовать гречку в весе стоит, не стоит. Ну, и знаете, вот здесь против гречки ничего плохого, язык диетолога, да, не может сказать, язык не поворачивается, потому что гречка, ну, прекрасный продукт, да, там у нас и холин, и витамины группы В, и даже глютена нет, да, потому что, ну, вот всем хороша гречка. Но как мы ее используем, да, в контексте гречники кефирной диеты, что делается? Берется стакан гречки, да, заливается водой, даже не готовится, заливается водой, да, и потом в течение дня, пожалуйста, там, 100 грамм гречки, стакан кефира, да, 100 грамм гречки, стакан кефира, без соли, да, чтоб максимально невкусно. И за 7 дней, да, бывает такой вариант, бывает двухнедельная диета, вот только ее, только ее, да, вот снижает вес люди здорово, но... Но есть проблема. Проблема в чем? В том, что, как правило, после того, как ты сидишь 7 дней только на гречке с кефиром, да, ну там уже как бы на второй-третий день начинается тот момент, что ты ее начинаешь так не любить, мягко говоря. Потом прям вот прям откровенно не любить. Ну и в конечном итоге, да, ты мучаешься эти 7 дней, а в голове-то зреет эта идея, что я вот хочу, да, хочу вкуснее чего-нибудь там, десерта и так далее. И да, случается минус на весах, чувствуешь, что ты молодец, да, хочешь как-то себя так похвалить себя, и тут приходит там бублик, пирожное, фатрушечка, да, что-то еще. И, как правило, вот эти вот минус 3 меняются на плюс 3. И в этом большая проблема вот этих монодиет, не только гречки на самом деле, да, то есть вот этих большого паста диет, когда у нас есть один-два продукта в рационе. И именно с точки зрения психологии, да, не физиологии, повторюсь, гречка замечательный продукт, но вот психология наша заключается в том, что когда мы мучаемся, да, нам хочется потом как-то компенсировать, и случается срыв. Засучается срыв. Вот мои ученицы, да, которые сбросили, вот сейчас ты видишь, да, прям ну вот очень хорошо сбросили и сохраняют вес, я им об этом говорю, что монодиеты, как правило, приводят к рецидиву. Почему? Потому что мы не работаем над причиной набора лишнего веса. А причина набора лишнего веса, как правило, нарушение пищевого поведения. Что это? Да, как можно вот таких результатов получить? Я рассказываю в своем доводном курсе, и информацию о нем можно узнать по ссылке ниже. Кликай, познакомимся с своей системой, чтобы ты тоже комфортно снижал вес на вкусном рационе, чтобы у тебя не было диет, чтобы было разнообразие питания и чтобы ты могла сохранить свои любимые продукты. Да, это возможно. Итак. Чтобы со мной подружиться лучше, кликай по ссылке ниже, а сейчас по традиции лайк и подписка, ну и пожалуйста, расскажи о своем опыте в комментариях, а были ли у тебя а, гречневые диеты, да, может быть кефирная диета, или какая-то другая монодиета, когда был один продукт. Каков был твой результат, ну и как это? Вкусно ли есть гречку 7 дней? Сам я сидел тоже на гречневой диете и помню состояние. После диеты этой на гречку не смотришь, ну как минимум месяц. Рассказывай о своем опыте. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.